В далекий 99-й год наша страна переживала различные времена. От увлекательных архитектурных изысков, поездок на двойных автобусах, в которых ты мог стоять в центре и крутиться, как на аттракционе, на круглой подвижной части, спасало самое распространенное блюдо конца 90-х – макароны с сахаром, которые для многих семей стали культовым. Так и зачастую ничего альтернативного просто не было, а во многом из-за низкого бюджета таких семей. Развлечением детей конца 90-х являлись фишки, вечеринки у костра во дворе, под пряный аромат печеного картофеля, который каждый мальчик умело тырил со своего дома, игра в дырявый мяч на местном футбольном убитом поле приобретала особый вкус. Конечно, нельзя забывать и о клубах. Уместно было бы сказать о компьютерных клубах конца 90-х, где за игру в жискую любой малец готов был бы отдать душу. Какую именно душу я отдал в конце 1999 -го года, я расскажу подробнее в данной ретроспективе. Родители, смекнув о том, что я стал много пропадать в компьютерном клубе, решили устроить для меня челлендж «Улица или дом?». Уверенно полагая, что компьютер привяжет меня к дому и станет тем, что меня затянет в лоно вечных уроков и домашних заданий. О, как же они ошибались! Ведь он скорее подарил мне кучу приятных, незабываемых моментов, которые связаны с прохождением различных игр, которые в настоящее время стали уже классикой игростроя. Ха, увидев свой первый компьютер, я ощутил себя персонажем первого уровня и понял, что для стабильной прокачки по компьютерной жизни мне следует отправиться в священные места торговли радостью. Ларек с компьютерными играми где товарные торгаши 90-х делали нереальные бабки на таких типках, как я, которые приходили за своей желанной компьютерной игрой со свиньей-копилкой и беспощадно разбивали ее. Так в мои руки попал священный Грааль под названием «Алоды 2. Повелитель душ», и как символично моей душой данная игра завладела полностью. Halo 2 поистине уникальная игра, которая с первого взгляда встречает нас с особенной анимацией, прорисовкой и отличной картинкой, смотрящейся прилично даже по состоянию на 2022 год. Вкупы с прекрасным музыкальным сопровождением игра погружает нас в увлекательный фэнтезийный мир, в котором властвует ужасный некромант, поднимающий мертвые из своих могил и тревожащий сердца живых. На выбор игроку предоставляется 4 персонажа, из них двое мужчин и двое женщин. Хочешь играть за воина – пожалуйста, хочешь за мага – получите, распишитесь, однако вы могли выбрать только одного персонажа, но в конце игры они должны были встретиться вместе. Выбирая мага или воина, ты выбирал присущие им характеристики, навыки, способности, то ли владение магией огня, воздуха, земли, воды для мага, или владение стрелковым оружием, клинковым или дробищем для воина. Игра наполнена различными диалогами, персонажами, шикарной российской озвучкой. Сюжет просто великолепен, погружаешься полностью. Уровни представляют из себя локации, которые в ходе определенного сюжета ты зачищаешь от диких зверей с использованием различного снаряжения, оружия. Разные стихии магии действуют на разных существ по-разному. То есть белок лучше убивать одной, одним элементом, черепах другим, горных троллей третьим. На кого-то камень действует, на кого-то они действует. Все это перемешивается с прекрасным сюжетом, в ходе чего ты получаешь истинное удовольствие. Рекомендую всем ознакомиться с этим шедевром и пополнить свою копилку пройденных игр данной игрой. А если вам хочется увидеть прохождение данного шедевра на настоящем канале, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии.